Пять лет назад, после того, как я поступил в Суворовское училище, я заметил, как мой товарищ что-то читает. Пока все смотрят телевизор, либо просто болтают, он читает. Мне стало интересно, почему пока все, грубо говоря, не занимаются чем-то полезным, он читает. Я к нему подошел, и у нас завязался разговор. Оказалось, этот парень читает с 5 лет. В то время, когда я не знал алфавит, он уже читал. Мы долгое время поговорили с ним на эту тему. После того, как разговор закончился, мне тоже захотелось читать. Я обратился за советом к товарищу. Кстати, его звали Никита. Он предложил мне читать серию детективов из более чем 15 книг. Я очень испугался, ведь до этого, можно сказать, я не прочел ни одной книги. А тут целая серия. Но все-таки я согласился. Он назвал мне первую книгу, она называлась «Азазель». И спустя два месяца я ее осилил. И знаете, хотя мне и не было очень много времени, мне это нравилось. После «Азазеля» я прочел еще одну книгу и еще одну. И так я не заметил, как я прочел всю серию этих книг. Хотя с самого начала... Я даже боялся подумать, что я прочту хотя бы одну из них. После этого чтение стало одним из важных занятий в моей жизни. И сегодня я искренне благодарен Никите за этот совет. Вот такая вот небольшая история о том, как я начал читать. Ну, а у тебя какая книга была первая? Напиши ее название в комментарии под видео. Мне будет очень интересно узнать о ней. А меня зовут Паттисон, и сегодня я расскажу о книгах, которые кардинально изменят вашу жизнь. Поехали! Первая книга, благодаря которой я начал читать литературу по саморазвитию, называется Мартин Иден, ее автор Джек Лондон. В этом произведении ведется рассказ о 20-летнем моряке, который, влюбившись в очаровательную девушку, несмотря на то, что она выше его в образовании и финансовом статусе, делает все возможное, чтобы завоевать эту очаровательную девушку. Для этого он начинает читать книги по саморазвитию и делать все для того, чтобы выбраться из той дыры, где он находится. Но, несмотря на то, что очень длительный промежуток времени у него ничего не получается, он не сдается и идет до конца. И именно это качество, стремление идти до конца к своей цели, мне очень понравилось в этой книге. И как вы думаете, что стало после всей этой его настойчивости? Но ну, а для того, чтобы это узнать, прочтите это произведение. Ну а мы едем дальше. Следующая книга называется «Как перестать беспокоиться и начать жить» Дейла Карнеги. Именно благодаря этой книге моя жизнь изменилась кардинально. Книга дает дельные советы о том, как перестать беспокоиться тех вещей, большинство из которых этого не стоит. Вот несколько идей из этой книги. Прежде чем волноваться по какому-либо поводу, спроси самого себя. А что может произойти в худшем случае? Следующая идея: спроси себя, какой шанс того, что это произойдет. Например, сегодня гроза, я выхожу на улицу и боюсь очень сильно из-за того, что э, меня ударит молния. Но шанс того, что молния в данный момент ударит именно в меня, один на миллиард. И как бы ты только перестаешь волноватый и такой идешь спокойно. Итак, следующая идея с ней: смирись с тем, что неизбежно. Вот пример: вас бросила девушка вы очень сильно волнуетесь «О -о -о. меня бросила девушка все плачете там не знаю что-то делаете вот и как бы ну, это уже неизбежно она бросила вас ей уже на вас пофиг и ничего уже не вернуть но конечно же не в каждой ситуации из каждого правила есть исключение ну, как бы уже не вернуть, ну, все неизбежно, чё волноваться, надо жить дальше, искать новую, типа такого. еще много девушек в этом мире, я думаю, тебе хватит. И это далеко не все. Прочитав эту книгу, вы задумаетесь о многих вещах, которые заставят вас задуматься и поменяют вашу жизнь. Итак, третья книга, которую я советую вам прочитать, это «Мастер времени» Брайна Трейси. Вот, кстати, она здесь есть у меня. Вот такая книга. Эта же книга научит вас, как правильно ставить цели, как их добиваться, как распределять свой день, как успевать все, как добиваться большего тратя при этом меньше времени. И это далеко не все, чему научит вас эта книга. Благодаря прочтению этой книги, моя жизнь стала легче, что ли. Теперь, проснувшись рано утром, я первым делом составляю цели и обозначаю разными цветами, начиная от самых важных, заканчивая второстепенными. Ну, а теперь книга, которую я не читал. Да-да, так бывает. Ну, я ее слушал. И это Наполеон Хилл. Закон успеха. Книгу слушал я по совету Игоря Войтенко. В одном из видео он советовал обязательно прочитать эту книгу. И вот теперь я могу сказать, что это одна из лучших книг, по моему мнению. В книге изложено большое количество шагов к становлению успешного человека. В ней вы найдете советы, как стать успешным человеком и что нужно делать для этого. И также большое количество примеров на эту тему. Именно примеры мне понравились больше всего. Ведь именно примеры показывают всю суть какого-либо правила, либо совета. Даже в нашей жизни большинство людей учатся на примере других успешных персон. Вот и я пытаюсь это делать. В общем, эта книга очень полезна. Как я думаю, я прочел очень много книг по саморазвитию для моего возраста. Я читал книги и по скорочтению, и книги по развитию мозга, и книги, как стать таким же умным, как Эйнштейн. Но все это было что-то не то. Книги, которые реально каким-то образом повлияли на мою жизнь, это те, которые я упомянул в этом видео. А именно... Джек Лондон, Мартин Иден Дэйл Карнеги, Как перестать беспокоиться начать жить Мастер времени, Брайана Трейси И Наполеон Хилл, Закон успеха Обязательно просите хотя бы одну из этих книг И я вам обещаю, вы почувствуете какие-то изменения в своей жизни Также прошу вас написать в комментарии свою любимую книгу Ну а с вами был Паттисон Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх Делитесь этим видео со своими друзьями Всем удачи, всем пока!